прям весна-весна. Самое главное, запомнить, что планер, в принципе, сам летает. Вот если ты ручку будешь нежно держать. Кому ты мне дать привет хочешь? Если отвлекусь, у меня сейчас что-нибудь сто процентов не так пойдет. Да у тебя все хорошо получается. Ого, круто. Ну получается? Ага. <смех> <смех> <смех> <смех> вот этот у. вид должен быть потрясающий. <смех> Ого, круто. И посмотрим на облака, которые с одной стороны ниже. Это будет Контент огонь! Крем, убери, чтобы параллельно склону лететь? Кажется, да, что вот мы сейчас не проходим, на самом деле проходим. ой, а камера же, знаете, летающая. Чем мы не лыжник? 250. Мотор. Ну как ощущения? Да вообще все хорошо. Готовишься к съемке? Да. Ладно, полетели. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. На сегодня полет э, юной леди. Катя летит. Сколько тебе лет, Катя? 13. 13. Одна единственная проблема вес. Но мы наш планер загрузили свинцовыми пластинами. Все отлично. То есть с центровкой все хорошо. Будучи с небом. Наверное. Не стесняйся. Залезай. Попробуем слетать, покажу, как э, пилотирует на второй день человек э, с высокой мотивацией к этому, <laughs> ну, и талантом, может быть. Погнали. От винта. прям весна-весна. Трехметровый поток, причем такой плотненький, красивенький. Набираем кромку облачности сегодня, на удивление, высокая. Что-то там 2700-2800 обещали, что для 1 марта это более чем удивительно. Видимо, чье-то желание летать так хорошо срабатывает. Хочешь попробовать в спирали подержать планер? Хотелось бы. Ну давай, попробуй. Держи ручку. Отдаю. Постарайся так же, как я, по кругу летать. Планер, в принципе, сам летает. Вот если ты ручку будешь нежно держать, особо его не толкая, он так примерно и будет крутить. Меньше хрена немножечко. Сейчас не столько задача набрать, сколько почувствовать, что ты его контролируешь в спирали, а ты его, в принципе, нормально, без минус контролируешь. Я сегодня был впечатлен тем, как Катя скакала по ангару. Она была везде, и ворота открывала, и что-то там то тащила, и это тянуло. То есть чувствуется... Из всей команды самое яркое желание летать. Любого инструктора подобное подкупает. И, да, хочется показать, ну не знаю, дать как-то максимум. Вот поток сильный, хороший. Да, прям чувствуется, вверх тянет. Немножко меньше крем. Хорошо. Теперь больше крем немножко. Правая педаль тебе помог, так. спокойно. Я чуть-чуть подправил его, отдал ручку. О, Сейчас вот. убери крен, надо протянуть по прямой немножко, пройти в сторону подъема. Ну, довольно сложно все равно. Ну, непростой поток. Пока я немножко понабираю. Уж больно он такой злой. Злой, это в плане злой? Ну, такой он дерганный, видишь, нервный. Это трясет нас постоянно, выплевывает. То есть он нас не хочет тянуть Погиб. вверх ровно, он вот постоянно с ним приходится бороться. То есть он постоянно за пределы потоков выкидывает? Ну, да, да, да, то есть как такой пузырь. Необъеженный жеребец, такой пузырь, несется вверх, пытается на все время сбросить себя. Чуть меньше, вот, хорошо, правильно, ручка вакунула. Теперь нейтрально, все, спокойненько пойдет по кругу у тебя. Рубнись. Кому передать привет хочешь? Если отвлекусь, у меня сейчас что-нибудь 100% не так пойдет. Да у тебя все хорошо получается. У меня студенты там через неделю так не летают. Всегда приятно видеть у человека огонь в глазах. То есть вот когда видный человек пришел, ну, все, конечно, пришли, все ходят в языком цопают. Но здесь э, часто бывает, когда вот, вот как это, как, даже, вот, как я делаю иногда, вот, вот примерно такое же состояние у Кати. Посмотрите, как держит спираль. Э, студенты-двоечники. Я вам это видео буду показывать, как это учебное. Посмотрите, а? Катя. Умничка. Я, конечно, тебя стараюсь не перехвалить, но как можно не хвалить, если вот все хорошо? О, нашла! Вот! Нормально, давай, молодец. Меньше крена немножко. Надо в крен обратно, а? Вот. Угу. Постоянно можешь корректировать. Пускай нос, чтобы разогнать планер до 150 км в час. И наша цель будет пик-дебюр на 10 часов. Видишь, гору большую? Да. Огромную. Вот мы на нее сейчас летим. Но первонаперво зацепим облачко, которое сейчас на 11 часов у тебя. Во! Сможешь на мальчиков так охотиться. Я тебе сейчас научу плохому. Я взял ручку. Мальчики обычно так на девочек охотятся. Они говорят, а хочешь потрогать облако рукой? Ну, девочка, конечно, говорит, ой, конечно, хочу. Ну, и ты дальше делаешь следующее действие. Надо разогнаться под облаком. То есть не входя в него, потому что мы все-таки чтим правила визуальных полетов. В скорости запасаем энергию. То есть планера уже скорость не 120, а больше. Еще больше уже 150. И сейчас приготовься, по моей команде откроешь форточку. Ого, круто! Ну, получается? Посмотри на меня. Как тебе? Круто. Мы сейчас выше облака. За счет разгона мы выскочили на наветренную солнечную сторону облака. Даже поднялись немножко выше него. Готово? Да. Погнали! Вот О. этот вид должен быть потрясающий. Ого! Круто! А -а -а. И не говори! Оп! Ого! Ой! А -а -а. Невесомость! Мне прям понравилась мертвая петля. Особенно в момент невесомости, потому что очень красивые виды. Прям видно горы хорошо и лес. Это классно. Ну, все, бери ручку, лети дальше. Так. Ну, смотри, в какое красивое место мы прилетели. Очень люблю эту горку. Страшно иногда для ней бывает летать. Слушай, видишь, какая она ровно такая, вот эти обрывы ответственные. Человеческий мозг, если он там на каком-нибудь пологом холме, считает, что упасть нельзя. А когда такой обрыв, аж дыхание сводит. Ну, так оно и есть. А с левой стороны, как ты видишь, облака значительно ниже нас. Вот это тоже некоторый эффект конвергенции. Красиво? Да. С левой стороны остался заповедник Веркор. Мы на него не полетели, потому что очень кромко низкая. Я решил, что мы лучше вот, этой вот этим криптом пройдемся и посмотрим на облака, которые с одной стороны ниже контент огонь сама хочешь попилотировать у скал таких да. сможешь ну давай представьте какой я смелый инструктор третий день в жизни летает Катя и такое и такое позволяю плавно убирай крен убирай крен крен энергично убирай хорошо ну вот впереди облако в облако мы входить не будем отвернем влево потом то есть мы считаем что облако по сути это и есть гора нисходящий поток у нас был достаточно сильный Оп. а здесь будет восходящий и смотрим что дальше Ого. Ого -го -го -го. дальше все чисто неожиданно да очень красиво и впереди гренобль но ну, он сейчас не виден я сейчас покажу носом на него где-то километров 40 до гренобля осталось вот сейчас он прямо по курсу а мы разворачиваемся, потому что нам нужно обязательно вернуться домой и пройти перевалы. Это будет непросто. Тоже попадем еще в нисходящие потоки. Как я люблю такие полеты. Как ты летишь? Крен убери, чтобы параллельно склону лететь. О, хорошо. И до 100, скорости 150 идем, да. В гора нам путь преграждает. Вот тот перевал мы, скорее всего, не пройдем. Я сейчас попробую вот в этот карман залезть. Может мы там окажемся выше и перескочим на левую сторону. А смотри-ка, знаешь, как мы поступим? Видишь слева. левой вот стороны? Вот туда пройти можно, да, а да, потом да, да, да, да, заряд. Мы сэкономим тем самым немножко расстояние. Давай попробуем сюда нырнем. Я этим путем, кстати, еще ни разу не летал. Надо значит, что-то Я сейчас пилотирую. Немножечко пошалим. Вот так. По кувару. Ой, там лыжники. А? Лыжники. Лыжники? Да. А, ага, точно. Вот эта скала торчит, конечно, тоже очень красиво. Да. Сейчас я попробую на нее так довернуть, чтобы она попала в поле летающей камеры. Может получиться. Вот мы смотри, куда выбрались. Пик дебюр, это то место, где мы с тобой вчера летали. С не помнишь? Да. И по вот этим склонам с восточной экспозицией. Мы бодренько сейчас будем двигаться дальше в сторону аэродрома. Я прижимаюсь к этим снежным полям. Должно быть очаровательно. Смотри, тропинка идет. Это следы то ли пешком, то ли на лыжах. Да. А, может, это вообще звери? Смотри, это да, звери. Да, скорее звери. Я думаю, что люди только маньяки могут здесь так, бегать. Да. Хотя лыжники иногда такие места забираются, друзья. Недавно мы лыжника видели вот на вот этом склоне, он тут тоже шалил. О, смотри, вот бегут, бегут, бегут, видишь? Я тебе сейчас покажу эти козлы, или кто там был. Посмотри, сейчас крылом покажу тебе на козлов, внимательно наблюдай. Они на склоне. Один даже из них подскользнулся и упал на снегу. Вот крыло показывает, где-то там. Сейчас пройдем еще раз. Наверное, их увидим. Аж забуксовал бедолага один. Где-то на два часа вот по склону они были. Двое. Два козла. Нету? Нет, видимо ноги. Эх, друзья, скрылись. Но козлы были просто. Такой буксон устроил. Может хвостовая камера засняла это счастье. Но ну, как ты думаешь, перевал впереди мы проходим? Думаю, пройдем, может пройти ну, Сейчас посмотрим, если скорость будет Высокая на подходе, то перескочим его Если нет, то я отверну налево Сейчас на скорость 150 км в час Сейчас 200 Я специально разгоняюсь, чтобы было Пострашнее Во. Вот здесь Мы лыжника видели да. Ну и вот кажется, да, что вот Мы сейчас не проходим На самом деле проходим Оп Ой, а камера сзади летающая Да, друзья, про камеру-то я забыл сзади, которая Я не знаю, на скольких метрах она прошла это все Но она, наверное, уже, конечно, не снимает Мы давно ее включили, больше часа прошло Бери ручку а Где-то прямо по курсу аэродром Попробуй на него долететь Помнишь, я тебе рассказывал, что все речки да. текут с Пикдебюра Где Пикдебюр? Пикдебюр, так, вот он вроде нет? да вот да, это вот. самая большая в радиусе 30 километров у нас гора слева слева да значит течет речка Вижу Выходишь речку. на русло речки и эта речка приведет нас на аэродром <сквозгоносы> Красота <свозгоносы> Вот это я прям обожаю Ить! Шасси есть Закрылок 10 Твоя рука левая на воздушных тормозах Правая на ручке Высоты немного, начинаем правый вираж Плавно Будем с тобой афганский заход делать. Хорошо. Сейчас убери крен. По прямой немножко пройдем. Сейчас тебе полосу будет с первого раза очень тяжело поймать. Но я тебе помогу, если что. Хорошо. Поехали направо. Ну, ага, хорошо. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Вот так носик хорошо держишь. Продолжай разворот. Продолжай, продолжай. Спокойно еще немножко ручку вправо, вправо ручку чуть-чуть. Вот, теперь, ага, убирай крен. Ну смотри, ты на полосы попала сама. Убери крен, крен, убери ручку вправо, спокойно. Так, я закрыл тормоза, подлетим поближе, а то мы пешком еще потом будем ходить. Ручку чуть вправо, ага, все. И сейчас замри. Ну, мимо полосы что ж поделать, замри сейчас. Оп, все, я взял, дальше. На то у нас аэродром широкий, чтобы мы могли плюхнуться, где хотим, и потом выехать на полосу. Это, на самом деле, не полоса, это рулежная дорожка, а полоса, то, где мы приземлялись. Конечно, тяжело, когда аэродром действительно с полосой, тяжело вот эту есть поймать. То есть ты видишь, да, что ты вроде как поймала, потом хочешь левый крен сделать, а уже земля рядом, уже много чего не наделаешь. Ну, в целом, очень все хорошо. Оп. Ну как, проходик? Супер! Так. Прямо с таким звуком. Ну, Скажем так, он идеально у меня получился. Даже мясо Итак, друзья, так может летать э, девочка на второй день жизни. <соценно> Сама коснулась полосы. Молодец. Надеюсь, будет летать и дальше. <соценно> Браво! Спасибо. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.